Так, третья часть. Решение задачи D11. Мы решаем вот эту систему дифференциальных уравнений, чтобы определить фи 2 С и Т. У нас получаются следующие В зависимости из чертежа нашего. Вот у нас соединено первое тело и Второе. Поскольку движется без касания, что это означает? Это означает, что какой путь проходит это тело, такой же путь проходит и это. Это тело у нас первое и второе. Значит, когда проходит расстояние S1, поворачивается на угол Φ1. А это у нас проходит, когда S2 поворачивается на угол Φ2. Повторюсь, у нас условия движутся без проскальния. S1 равно S2, то есть Φ1. R1, большое, да, равняется Φ2 r2. следовательно у нас будет если я продифференцирую один раз φ 1 r1 равняется фи 2 r2 поскольку r1 и r2 постоянно они выходят за знак ну и то же самое по второму разу фи 1 2 штриха r1 равняется фи 2 2 штриха r2 отсюда мы можем определить φ 1 подставить в уравнение 1 убрав ненужную нам неизвестную функцию, поскольку φ1 нас не интересует. То есть, φ1 2 штриха равняется φ2 2 штриха. И вот это отношение радиусов. Теперь у нас получается, что еще можно y да избавиться от y Давайте рассмотрим, какие связи существуют здесь. У нас существует вот второе колесо, вот это маленький радиус, и вот это тело Третье. Естественно, что насколько у нас спуст... повернулось вот это колесо, то есть какое расстояние S2 прошло здесь оно, такое... на такое же расстояние S2 спустился здесь этот груз. То есть вот S2 проехалось, на S2 спустилось. То есть, а что такое S2? S2 для груза это есть мое Y по модулю. А здесь, соответственно, у меня будет что? У меня будет S2. В данном случае S2 будет у меня чему равняться? Фи умножить, фи 2 умножить на R2. Обратите внимание, маленькая, потому что здесь это я уже на маленьком на окружении смотрю. Ну, а Y, и здесь у меня будет, правда, знак плюс, значит, Y я должен был бы взять, конечно, со знаком минус, тогда по-хорошему. Соответственно, Y, это у меня есть Y, это величина Y. То есть, если я напишу вот так вот, минус Y равняется фи 2, r2. И возьму производную первую. Это будет минус у равняется Фи2 штриха Р2. И соответственно минус y 2 штриха равняется φ2 штриха R2. То Φ2' у меня будет равен. Минус Y. Э, наоборот. В принципе мне и нужно. То есть вот эту зависимость я и подставляю на уравнение. Мне нужно Y от Фи2 выразить. Да. Вот. Теперь я могу переписать систему уравнения 1 и 2. Каким образом? Здесь я могу написать И1 Фи2 штриха Р2 на r 1 равняется M минус R1S. Здесь оставляю также это уравнение, то есть И2, ФИ2, два штриха равняется, минус МС плюс R2S минус R2T. Ну и здесь я вставляю вот это, вместо Y, только со знаком минус. Давайте минус вернем сюда. Это будет что? м 3 Фи 2, 2 штриха умножить на R. 2 равняется Т минус М3Ж. Вот моя система для решения. Теперь у меня заданы радиусы инерции И1 и И2. То есть момент инерции обоих тел у меня известен. Момент инерции первого тела равен чему? М1 умножить на... И один квадрат. Момент инерции второго тела равен М2 и 2 умножить на первого и второго колес. Вот они. И, соответственно, что теперь у меня имеется? Это у меня выражено через известное, это через известные это известно, это дано, это дано, S, S, S, Ст, То есть, все у меня известно. У меня э, э, ф, э, уравнение с тремя неизвестными. Фи-2, С и Т. Диф Система дифференциальных уравнений с тремя уравнений с тремя неизвестными. То есть, вот, включая вот эти подстановки, повторяю. Вот это сюда. Это сюда. То есть, вот эти подстановки. И вот эти. И у меня все определено Ну теперь мы можем решать ее любым способом, например, избавиться от чего. Ну вот отсюда, например, выразить т подставить сюда, это первое, что приходит в голову сразу, а потом значит избавиться от s путем опять преобразований алгебраических с этими двумя уравнениями. Давайте посмотрим, как это мы сделаем. Ну, например, t равняется Из третьего уравнения у нас t равняется m3 фи2 r2 плюс g. Далее подставляем в первое, во второе это уравнение и используем с первым месте. Это что у нас получается? Там R2К1, ну давайте. И1 Фи1 с двумя 2 то есть с двумя точками. R2KR1. Правильно я переписал. Да, равняется M минус. А здесь что было? И2, Фи2 с двумя точками равняется M сопротивление. Так. Минус M сопротивление минус м сопротивления плюс что r2s и минус r2 маленькая умножить на нашу т минус r2 маленькая умножить на нашу т это m3 φ2 с двумя точками r2 плюс g и 1 и 2 я забыл поменять Давайте m1 и 1 квадрат. Ну, в следующем сделаем это уравнение. Всё равно это постоянно. Ну, вот, да, хотя все равно придется переписывать. То есть это уравнение у нас будет Первое. m1 и 1 квадрат. фи 2 2 штриха. r 2 на R1. Равняется m минус R1s. А это уравнение у нас будет, значит, вот это слагаемое тоже перенесем сюда. Соответственно, будет что? Фи 2, 2 штриха за скобку. Здесь будет, значит, М2 и 2 квадрат. Это я и 2 переписал. Плюс, что там, М3, Р2 квадрат равняется, что остается минус М сопротивление. Мы буквы С обозначали, С русская, то есть... Плюс R2S, минус M3G, R. Вот такая вот величина получается. Вот эти два уравнения. Мы решаем относительно φ2 и S, но давайте от S просто избавимся. Можем выразить S, а можем, естественно, что домножить и прибавить. То есть это уравнение умножаем на R2. Это уравнение умножаем на R1. И, соответственно, при сложении вот эти два слагаемых у нас исчезнут. Соответственно, получится какое уравнение? Здесь складываем. R2 умножаем. То есть это что у меня? M1, E1 квадрат, φ2, 2 штриха, R2 в квадрате делить на R1. Плюс φ2, 2 штриха я умножал на R1. Это уравнение здесь оно. М2 и 2 квадрат плюс М3Р2 квадрат равняется минус МСР1 минус М3ЖРР1. Можно на R1 сократить, и тут явно, и здесь просто добавить, соответственно, R1. То есть, обе части разделил на R1, так красивее смотрится. И вот мы подходим к нашему уравнению в окончательном виде. То есть, φ2, 2 штриха, здесь у нас какая постоянная? m 1 и 1 квадрат плюс, а, извиняюсь, тут еще, давайте это мы уберем. Здесь дробь, здесь у нас еще R2 квадрат на R1 квадрат. Плюс что? Здесь M2 и 2 квадрат, плюс M3, R2 квадрат. А здесь равняется минус MS минус M3GR. Кстати, а такое у нас R здесь? Откуда это у меня R вылезло? Здесь... Вот она, минус M3G, R2, вот она, R2, R2. Соответственно, здесь R2, здесь R2. Вот наше звездное уравнение, которое нам предстоит решать. Но это в следующем фрагменте.